Коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию. Напомню, что тема о 2015 и нововведения в армии, и в том числе мы будем обсуждать и перспективы контрактной службы, и взаимодействия с а, своим военкоматом. У нас сегодня спикеры Андрей Семенович, заместитель военного комиссара Харьковской области по работе с личным составом, Олег Шевцов, исполняющий обязанности начальника пресс-службы Харьковского областного военкомата, Василий Беребенко, заместитель начальника Восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины по работе с личным составом, Михаил Куц, начальник медицинской службы 92-й бригады, и Татьяна Бедняк, волонтер группы «Хэлл Парни». Я предлагаю начать с основной темы, с призывом, Пожалуйста, кто начнет? Я такие и звал, чтобы узнал, Напевно, что три главных задания, которые стоят перед Харьковскими областным військовим комиссариатами, напевно, что и перед всеми військовими комиссариатами. Это первое. Это організовано провести призыв військовослужбовцей в Харьковской области на строкову службу. Он тревает протягом листопада месяца. Коротенькие данные и подсумки. Сейчас мы выполнили план на 50%. Половину, 333 військовослужбовцей мы направили, Строковика направлено на проходжение ВСУ до Збройних сил Украины, до Национальной гвардии Украины, до Державной службы транспорта. Звязково. Значит, наш остался час. Сегодня планируется большая отправка. Поэтому главное сейчас стратегическое задание перед ВСКО – это организованно провести призыв на строковую службу. Следующее питання, которое стоит перед ВСКО – это призыв на контрактную службу. Тут В этом отношении у нас успехи тяжкі. 50 человек мы отправили для навчання на контракт услужить близко 500 человек мы призвали на контракт службу до військових частей на Харьковской Ну и третье питання это работа с військовослужбовцями, которые вернулись в зону проведения АТО, то есть работа с демобилизованными військовослужбовцами, участниками АТО. Для этого вы знаете, на нас создан информационный центр, который в принципе уже в какой-то мере прорекламировал по Харьково-Харьковской области. Мы вместе с Харьковским центром социальной службы, с департаментом социального защиты, с центром занятости, с психологами, волонтерами мы работаем например, в направлении посильной помощи правовой, юридической, психологической, социальной помощи и службовцев, которые выполняли задания в зоне проведения асферистической операции. Ну, у меня зовут офицер Харьковского областного военкомата Олег Шуцов. В свою очередь хочу добавить следующий момент. На данный момент ведется очень активная работа по сотрудничеству с журналистами и разъяснению всей ситуации, которые возникают в работе Харьковского областного военкомата. Что бы мы хотели сделать, какой акцент? На данный момент Харьковский областной военкомат пытается комплектовать воинские части, воинские подразделения используя мотивацию к воинской службе. Для этого мы проводим массу мероприятий в разъяснение и агитацию воинской службы. Какие шаги мы сделали по работе с вами, журналистами? Создана закрытая группа в Фейсбуке, на которую мы будем максимально быстро реагировать на все вопросы, возникающие по работе с командами. Я буду уполномочен э, дать свой телефон и отвечать на любые ваши звонки, как горячее время Харьковского достойного команды. Э, также э, созда созданы мероприятия, которые будут оповещаться, да, и которые будут э, выставляться в этой группе, и они будут направлены по секторам, то есть работа с молодежью, работа с центрами занятости. Я хочу вам реально показать реакцию людей, на то, что мы им предлагаем. Поэтому в центре занятости будет мероприятие первого числа. Большое мероприятие, созданное для тех, кто ищет работу, за одним столом соберутся представители воинских частей и будут предлагать контрактную сторону. Тоже хотят бы пригласить журналистов. В двух словах. Для... Олег, уточните, вы про Facebook страницу сейчас говорили. В данный момент туда уже добавилось порядка 50 журналистов и я свои контактные данные добавлю. Есть, а как она называется? Она закрыта Давайте по аккаунту. У меня Олег Шевцов. Добавляйтесь друзья, добавляемся в группу. С помощью Дмитрия мы создали ее и там уже порядка 50 журналистов. И я надеюсь, что эта группа активно работать по по решению всяких вопросов, связанных с работой в райкомате. То есть это то, чего не хватало, и то, на, как бы, в следствии переговоров с средствами массовой информации, приняты были такие выводы. На самом деле большая работа идет в общении между военкоматами и гражданскими общественными организациями, вот, да, представитель э, организации такой, вот, которая защищает права, действительно, с одной стороны защищает, разъясняет, ведет разъяснительную работу. Информационный вакуум, который создался, будем решать. Я как представитель волонтерской группы «Хелпорми», ну, во-первых, хочу поблагодарить искренне тех людей, активистов, представителей других волонтерских групп, военнослужащих, демобилизованных, кто не остается в стороне и при, по-прежнему принимают участие внесением своих предложений в э, те изменения, которых мы хотим добиться от э, Министерства обороны в части мобилизации, в реформировании военкоматов и вообще системы, э, которая касается э, системы э, и, и снабжения при Министерстве обороны и самоустройства. Очень важно, вот Дмитрий, я очень благодарна ему за то, что он ведет информационную политику грамотную. На сегодняшний день, как вы знаете, на фронте да, прогнозируют разные сценарии, но они, скажем, пока не очень радужны. Мы, как жители приграничной и фронтовой области, должны понимать всю ту ответственность, которая накладывается на нас, как на общественников и э, вас, как э, медиаресурса, на то, чтобы информация поддавалась максимально корректно. То есть очень важно на сегодняшний день объективно оценивать ситуацию и доносить э, реальное состояние дел. То, э, тот призыв, который касается срочной службы, э, наша группа провела массу консультаций. И мы склоняемся к тому, что призыв на срочную службу в Украине э, должен быть обязательным для всех молодых людей. Мы считаем, что в ситуации, в, которую, в которой пребывает наша страна, с учетом всех прогнозов, э, мужчины нашей страны просто обязаны научиться защищать ее с оружием в руках. Те, кому не позволяет либо вероисповедание, либо профессия, должны найти себя в альтернативной службе. Это наша позиция. и На сегодняшний день активисты группы проводят консультации и с Министерством обороны, и с Генштабом, и также продолжают сотрудничать с военкоматом. При областном военкомате создана группа общественного контроля, в нее вхожу я, в нее входит Дмитрий Брук, в нее входит Елена Шержукова. Если у родственников мобилизованных, призывников, если у вас, как у журналистов, у любого человека с активной гражданской позиции возникает любой вопрос относительно работы военкоматов или призыва, я прошу не стесняться и через Фейсбук обращаться к нам. Я предлагаю немного вернуться к теме еще призыва, да? давайте поговорим об обмундировании, питании, что с этим происходит, да? вот Национальная обязанности, куда попадают государственники. Василий Павлович, может Ну, по много дня всем присутствующим. Национальный вызывает через военкоматы, та законодательная база, значит, изменилась немножко раньше, с 18 лет вызывалась до 25 сейчас с 20 до 27 Более возмущающиеся приходят, то есть окрепшие солдаты или призывники. Ну и с другой стороны, конечно, есть и отрицательная сторона, будем так. Это то, что два года болтается человек, если кто-то обучался, то это хорошо. А так два года, да, непонятно, где он успевает попробовать и на карту, и опробовать. То есть ну, проблемы на этом есть, как точно. Призыв весенний, который дал, но одной из воинских частей у нас из 90 человек, 35 человек заключили контракты, не дожидая окончания службы. Поэтому в этом году частично призыв национальную марию немного, немножко сокращается. По поводу макирования, то есть проблем нету всем необходимым склады практически забиты, то есть еще поступают, потому что понимаете, что кто выходит в ИСПР, таких проблем нет. Насколько она эффективна, там форма, одежда и все остальное. Но эту оценку дали будем торять. не только наши специалисты, а зарубежные, те же учения совместные с представителями США, Польши, Трибалтийских республик, то они очень высоко оценят ту форму, то есть что украинская нация очень быстро учится в течение года. Не только по форме, а в зале. Один из офицеров армии США сказал, если бы у меня были все такие солдаты, способны к учению, как ваши, то мы бы намного выше были всех остальных. Поэтому проблем в Национальной гвардии нет таких это. Воинские части, которые находятся на территории Харькова, ну, буквально ранней, раньше поменьше, сейчас что общественные организации, что журналисты практически ну, каждую неделю бывают в коллективах воинской части. Допустим, он, Дмитрий знает с письмом, которое мы нашли, ремонт в казарме когда, и так далее. И пообщаться с солдатами, когда говорят, только в казарме, но ну, вы их видите все в городе, и любой из вас может подойти и опросить, что в городе, как питается, как живет. Единственное есть пожелание родителей, не хочу называть фамилии, очень высокопоставленное лицо в Харьковской области. Приехал посмотреть, некоторые командиры сначала скушивали, подумали, что очередная проверка. Когда он пришелся показать, я посмотрел, как, где будет его сын жить, он сказал, я его сюда не отдам. Почему? Мы сделали тут тепличные условия. Я хотел бы, чтобы постоянно была только холодная вода, а у вас, казалось теплая. Я бы хотел, чтобы он полуголодный ходил и так далее. Но, естественно, он этого не на счет. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Вот там Тармии добавлю, что на данный момент и в лесу тоже нет. Она была в начале. Первые три волны мобилизации, которые мы возили, первая, вторая, третья, действительно была, э, была проблематичной, поскольку это быстро развертывало. На данный момент, начиная с четвертой волны мобилизации, четвертая, пятая, шестая, призывы, э, укомплектованы полностью формой, одеждой и всем довольствием. Есть, Проблемы я... есть на самом деле. Проблемы я есть не не со стройматериалами. материалами. Проблемы да. есть и лимфом техники по-прежнему, получение запчастей на автомобиле легковые в основном. По-прежнему есть запросы на оптику, ну, это телевизоры, приборы ночного видения в основном. Точечно там, где, там, где создаются новые позиции, там, где уплотняется линия фронта, да, скажем, там, где принимаются решения командирами ставят новые посты. Это есть, но обеспечение вещевым удовольствием в принципе, более-менее. Не хочу обсуждать сейчас качество, оно спорное, да, есть еще очень специальные, которые тоже нужны, необходимы, и пока обеспечиваются за счет волонтерских организаций, благотворительных фондов, либо личными силами, ну, семья там бойца может помогать или еще что-то. Ну, могу, да. вернемся, вернемся к вопросу. Смотрите, дело в том, что вопрос формы вы задали, мы ответили. А на данный момент хочу добавить, что на данный момент призывники не идут в зону АТО. То есть из 92-й бригады отправлены все призывники в Миницкую область, то есть они несут всю службу в эталовых частях, но не в зоне АТО. Это, и, срочно. это то, что касается срочной срочно. Это то, что касается призыва срочной службы. То есть, и будь уверены, призывники, они Обеспечены абсолютно всем. Пожалуйста, вопрос. Мы собрались для того, чтобы общую проблему а, а значит, да, вот, то, о чем обсуждали со всеми участниками, что э, у ребят нет мотивации. В результате люди, которые э, по разным причинам не могут, не хотят служить, э, их ломают, их заставляют, они попадают в воинские части, и всем понятно, что от таких людей никакого одного уровня. А, тут, Василий Павлович, скажите, пожалуйста, как в Нацгвардии решают этот, этот э, сложный механизм э, нахождения места человеку в соответствии с его гражданской профессией? Ну, то, что старается их ставить на тех, в одном толкностях то, что имеет. То есть если водители есть у него права, то ему нравится, что быть водителем, если это кинолог или хотя бы выразить животными иметь навыки, ему быть как бы, кинологом. Если другие какие-то родственные специальности точно так же предлагают. Ну а то, что мотивация высокая, когда сейчас говорят, ну, ну давайте так не скрываем, это, что в зоне АТО получается плату в два раза больше. Почему источник работы не найдя, то есть он пишет рапорт и с первого дня может стать контрактником, и тогда он может попасть в зону АТО. Если случаи единичные, что да, если источники попадают в зону АТО, но они все знают, что это. Согласие родителей, его и по своим моральным деловым качествам, что он может ну, быть нести службу в том или ином качестве в зоне авто или на линии соприкосновения. Но все знают, что первая линия, национальная гвардия, а не несет, а несет сброни Вторая, третья, это уже национальная Поэтому тут мотивация разная. Почему? Преимущество поступления в академии, или же, допустим, имеет высшее образование по каламбра, в академии нужна такая система, что пошел год или полтора, отучился, получает специалиста и младшего лейтенанта. И здесь может пойти, допустим, любой механик и получить офицерское звание и это как бы судьбе место работы. Почему? Потому что это стабильная государственная работа, где получаешь зарплату, ну, кроме того, что если по законодательной базе... Ага, да, ну, что контрактникам предлагаем многим переходить на офицерские посады, если ну, такая законодательная база. Офицер может получать деньги за поднаем жилья. Это практически значит что получил квартиру. Другое дело, как там или где, ну, то есть это ежемесячно выплачивается. То есть преимуществ много, кроме того, предлагается и дальше продолжать учебу по специальности. То есть, если человек желает быть нормальным гражданином своего общества и приносить пользу. Насколько для вас важны срочники высшего образования? Ну, очень важны. Ну, Дмитрий, вы же слышали, да, что некоторые отозвались, что те проекты, которые мы совместно реализовали по изучению треков, потому что э, сочники, которые призываются и попадают в проект допустим, ну, они не знают самого какого рода. И те проекты, чтобы... Э, экскурсоводы, показали и рассказали э, жизнь самого города, истори историю, то они много, много выше тех студентов по своему уровню и артурдизма города Харькова, чем некоторые даже жители, которые тут проживают. Спасибо. Спасибо. Я уже туриз, на Харьковскую область в Питане, как орган звонил на план 648 человек. На данный этап мы выполнили план на половину. 333 человек, встали на вчерашний день половые прав Ми мы отправляем в основном, как сказано, национальную гвардию, Державная служба транспорта и Збройные силы. Збройные силы мы выправляем службу ВСПП, как правило, и учебные части. Это старичи, это тесна. Для того, чтобы они на протяжении месяца Вчилися, приняли військову присягу, и дальше идти по військовим частям уже безпосередньо. Значит, короткий анализ, я думаю, что если, дай Бог, все будет нормально, мы э, планируем и проведем подсумковую пресс-конференцию по подсумковому призыву, и тогда мы уже более конкретно можем уже сказать о вопросы, вопросах, проблемы. о Звичайно, э, мотивацию мы подняли, питание мотивации, но сейчас главное це мотивации, это будет быть защитник Ковщины. мотивації мотивация сейчас не, не будет. Мы можем много что говорить, но если мы сейчас не поддерживаемся, не защищаем Батьковщину, остальная вся мотивация откуда-то. Потому... Может, можем защищать, не мотивировали человек. Может, может защищать. То же любые военнослужащие, кто приходит службу ЗССР, поэтому и поддерживает коллеги из Национальной гвардии, которые даже не думает и не верит, что не созданы для ЗССР или для Национальной гвардии, они попадают в коллектив таких самих. Людей, які кажется, вроде бы без мотивации пришли на службу, но попадают в коллектив, где нормальный командир, где нормальная обстановка, где нормальные трудовые условия, где он в конце концов вспоминает, что он хлопец и мужчина, когда он не видит сучасную современную технику, когда он становится зацикавленным, а є, якщо есть що в дальнейшем, стимули зацикавить его, что он может добиться... Кілька спеціальності, що він може залишитись на контракт, що він може поступити в вуз, що він може отримати хорошу характеристику і попасти в національну поліцію після служби, то це, звичайно, застимулює. І багато військовослужбовців, які звільняються з лав збройних сил, строковики, кажуть, спасибі. Я нікого не думав, що піду до лав збройних сил на строкову службу, але він задоволений залишився. Я якщо то, якщо то, то, ні, я скажу, значить, серед районів, значить, в Харькове проблема, скажу відверто, Есть проблема зараз, десь. 50-60% выполняется план по Харькову. Краще, отже, район, десь він он догоняет, как мы райони районы Харьковской области. Районы Харьковской области, вы про які каких мы говорим, дуже очень четко, качественно, уверенно выполняют все свои как бы, поставленные планы и в Харькове. И трошечки есть проблемы. Сейчас ми все питання, думаю, продумаємо Пожалуйста. Я просто, я просто. Да. Призыв, процент тех срочек, которые не подходят к состоянию здоровья, либо как бы либо... Ну, будем показать высокий призыв, высокий, потому что и полосняный <связан> призыв, были проблемы с станом <связан> здоровья, и осенний призыв є проблемы проблемы с станом здоровья. У нас неспорядка 4 700 воинских службовцев проходят медицинскую комиссию. Вечерний Харьков, Ирина Стрельник, у меня к Татьяне вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее по работе группы Общественный контроль, есть ли уже какие-то результаты? Да, конечно, есть. Наверное, многие из вас знают, да, мы анонсировали свое участие в реформировании системы военкомата, мобилизации, в мобилизационных процессах, в частности, еще летом. Скажу честно. Оказалось, что все мы были в розовых очках, думали, что достаточно прописать некие нормы и стандарты и немного изменить законодательную базу, проведя через комитеты соответствующие Верховной Раде новшества да, и привести их в соответствие с, с теми стандартами работы, которые мы выписали. Но это было, увы, не так просто. Один из законопроектов по подписанию краткосрочного контракта, например, прошел путь в 4 месяца, пока его проголосовала Верховная Рада и подписал президент. На сегодняшний день основная работа ведется с Генштабом, то есть уже не на местном уровне, представители группы «Хелп регулярно участвуют в рабочих совещаниях, где вносим те предложения, которые мы также собираем, публично довольно, То есть на Фейсбуке регулярно появляются сообщения, в которых мы обсуждаем с общественниками и с представителями силовых структур, как по их мнению правильнее сделать. Там мы должны понимать, это процесс, который развивается, мы не имеем права сделать ошибку, чтобы потом назад не возвращать, не делать шаг назад, чтобы заново не пересогласовывать. Момент длительный согласования между силовыми службами, между оперативным командованием, потому что там тоже очень много, и между военкоматами, которые, по сути, выполняют заявку Генштаба, но Генштаб не дает инструмент. Да? То есть мы, мы это проговаривали много раз. Ставится план количественный, но военкоматы на сегодняшний день на своем личном энтузиазме только обязаны выполнять план качественный. на сегодняшний день... Ответственность личная каждого человека, который участвует в процессе мобилизации. Докторов, психологов, военкомов, все на личном энтузиазме. Здесь у нас в Харьковской области мы видим, что качественные изменения в сознании сотрудников военкомата уже произошли. Механизма системного по отбору до сих пор нет. Сейчас все по-прежнему на энтузиазм. Какие главные изменения? Нам удалось, удалось внести, ну, все-таки я немного не соглашусь с тем, что мотивации совсем не должно быть. Мотивация должна быть. Ну, Во-первых, должна быть свобода выбора, должна быть возможность альтернативной службы. Именно над этим сейчас работаем очень подробно. И, безусловно, материальное обеспечение и социальное. Социальная защита для э, семей. Это тоже очень важно. Ну и случаи, если, э, не дай бог, появляется ранение, да, опять-таки, или увечье. Э, над этим работает очень большое количество людей в разных сферах. И э, по линии президента, да, мы знаем, созданы рабочие группы по, социальным, по, социальной, э, по социальной защите военнослужащих и членов семей какие конкретно предложения ну например заработная плата заработная плата с нового года как вы знаете у контрактников будет увеличена существенно сейчас на сегодняшний день обсуждается цифра заработной платы у солдата в районе 5-6 тысяч гривен ну, это в принципе такая средняя заработная плата то есть если мы говорим о том что нужна мотивация мы не можем сейчас качественно отбирать людей например систему контрактной службы потому что у людей нет мотивации Пожалуйста, по поводу мотивации которую, над которой работает областной военный команд мы делим сейчас мотивационных людей по следующему образом на данный момент для, старшего, для старших, класс, старших классов мы проводим Уроки военно-патриотического воспитания. Например, вчера в ДК Висачин при поддержке Харьковской районной администрации было проведено мероприятие урок военно-патриотического воспитания. Прекрасное мероприятие, 49 представителей школ, 300 человек, полный зал. Нас на одной сцене мы показывали живым примером Национальную гвардию, бойцовая дара, выступал человек, ну, выступал офицер по призыву. Потом, следующая мотивация. На данный момент центр занятости, где находится порядка 4,5 тысяч безработных, во время мобилизации посещали два раза в неделю. Мероприятия были порядка 30-40 человек за раз, с которых мы уговаривали и мотивировали 3 трех человек служить. То есть это та статистика, когда мы реально военкомат трудоустраивали, скорее, а не мобилизировали. И дальнейшую мотивацию мы проводим еще по предприятиям. То есть перед тем, как предприятию раздавать, на предприятии раздавать повестку, организовывается большая встреча перед коллективом, на которых выступают тоже сотрудники воинкомата и иногда сотрудники воинских частей. То же самое. То есть мы находим слова и находим специалистов, которые по тем или иным причинам становятся в строй. Ну, например, яркие примеры — это... С заводом Турбатом мне удалось в погран войска мобилизировать хорошего кинолога, хорошего повара и хорошего там секретчика. Секретчик пошел в национальную барду. То есть то же самое. Поговорил с людьми, оставил телефоны воинских частей, они созвонились, пошли собеседования и через 3-4 дня пошли служить. Добро. Да Михаил, у меня вопрос сказал. Одна из проблем. И мобилизации призывано-срочную службу э есть, не будем скрывать, большой процент людей, которые не согласны с выводами э медкомиссии райвенкомата. Закон четко так подразумевает. Некие э вещи. То есть результаты медкомиссии РВК можно расходить в межкомиссии областного военкомата, либо же в суде. Мы получаем ситуацию, когда военкоматы обоснованной комиссии моментально не выпускают человека, где это были проблемы в прошлом году, не выпускают, противозаконно удерживают территории обоснованного сборного пункта, дальше человек попадает к вам. Какой процент тех, кто попадает к вам, воскидит? Да? А, людей, которые, диагнозы которых всплывают уже в воинской части, и, наверное, насколько это большая проблема? Спасибо. Ну, во-первых, хочу сказать, что я сейчас не являюсь начальником было с 2014 -го года, но год. 20. да, вот год у меня есть, и э, да, действительно, было огромное количество людей, которые призвали. Но это касалось первой, второй, третьей мобилизации. И это были не срочники, это были солдаты, но это были да, уже достаточно взрослые люди. И э, ну, я не слышал о случаях, когда бы кто-то кого-то не выпускал из э, военкоматов, да, и, ну, свободы и прав, да, но люди э, действительно были, да, обнаруживались у них, их корректические заболевания уже на, на, на месте прохождения. после физической на нагрузки они там стрессовые, стрессовые построения не и так далее, действительно. Такое было, и это была большая проблема. Э, но, э, во-первых, э, ну, опять же, я говорю, во-первых, от, от трех волн от да, мобилизации, которые были сейчас, насколько я знаю, как угодно. Ну, вообще, это проблема, э, это проблема очень глобальная, потому что это проблема вообще там, здоровья, э, здоровья всех, а, и молодых людей, и, и, и, и среднего возраста. Безусловно, это очень много людей, которые страдают и которые болеют. И потом уже была проблема потом. Вот мы, к нам приходили больные люди, да, например, они говорили, у меня там сахарный диабет. Он сейчас обострился, я не могу говорить. Мы, я и я, я, я в Харьковский военный путь. Я говорю, вот такая ситуация, смотрите. И там началась брака такая вот процедура перебрасывания ответственности. Ну, мы говорили, ну, же прошли медкомиссию. Ну да, прошло а сейчас он плохо. Что теперь? Да? И вот там тогда было действительно вязко очень, потому что э, такое было впечатление, что э, если человек попал в военкомат, то все уже, да, он там да, был должен. Да. Я ну, хочу сказать, что сейчас э, все такие я вижу изменения. происходит, спасибо сейчас еще. Если можно, какую мотивацию еще хотел сказать. А. Какая нужна мотивация еще? Ну, вот мы сейчас находимся в состоянии войны. Мы, мы все это осознаем. Мы э, понимаем о том, что у нас вооруженные силы, они как-то ну, не, не военная тайна, они ну, не очень многочисленны. Да? Ну, то есть они есть, да, они там справляются, но в принципе мы нуждаемся постоянно в полноценных люди с гражданской позиции, которые могут выполнять функцию защищать нашу ценность и наш суверенитет. И больше того, эти люди есть. Они были не в первой, второй, и в третьей волне, Были люди, которые самостоятельно, вот они там прошли с нарушением Комиссии, они пришли в армию, они говорят, Я, мы знаем, зачем мы здесь. Несмотря на все бюрократические процедуры, все там, они понимали. Это касалось и срочников, то, и то же самое. Весь вопрос доверия гражданам к системе, да? к армии и государству. Сейчас ну, мы видим о том, что и военкоматы ну, ну, на местном уровне да, в общем-то это, например, ведут открытую политику. Сейчас у нас есть у граждан, ну, как, как мне кажется, должно появиться больше доверия к этим институциям. И, ну, вы поймите, армия не ну, реформировалась 20 с чем-то да, 23 года. Да. Убегом, наверное, она уничтожалась планомерно. Оттуда уходили э, ну, ну, выдающиеся Безису. офицеры. Да. Вот. И сейчас она, она в общем, удерживается на просто таланте э, ну, единичных людей, да, которые создают вокруг себя снова, заново новую, новую армию, новую вооруженную силу. Вот. И э, задача у ну, нас всех да, – вот, вот восстановить это доверие. И доверие. Это будет, там есть много вещей, там, да, там, поведение с мобилизованными, это и открытость, это и с работой с срочниками, но м -м, тут, в общем, мне кажется, не вопрос мотивации, а вопрос доверия. Я думаю, что ну, как бы, все люди понимают. Что, ну, да, Пожалуйста, да, давайте. Я добавлю, к нам зараз в ВИСКОВИЙ как я сказал, занимается два питания. Это на струковую службу и контрактность. По контрактной службе все зрозуміло. Людина, яка приходит добровольно, повторю добровольно, до військової частини командира берет отношения, а потом через районы обласний військовой комиссариат оформляется, а людина сразу приходит в областной військовой комиссариат и говорит, я хочу служить. С такими людьми простейше. Конечно, приходят люди разные. И станом здоровья они обозково приходят в медичную комиссию, они обозково приходят в психологический так звание. И мы якусь маємо картинку против людей. Если человек с явными, ну, будем говорить так, отхилениями, то даже если он хочет, мы не можем. Потому что розуміємо, понимаем, что человек, который ведет для то я не хочу, чтобы командир згадував військовий комісаріат не знает тех Але Но с этим человеком проще, потому что он мотивирован личным желанием. Что входит в это желание? Че заработная платня, чи, чи социальные гарантии, чи заказ отчислений? Хотелось бы, чтобы все-таки на первом месте было заказ отчислений? Чего-то другое, с этим Теперь поговоримся до строевой службы. Строкова служба дает закон про військовий обовязок. Обовязок. Слово главное, ключевое слово этого вопроса – это обовязок. Тетяна говорила в початку нашей пресс-конференции, что каждый мужчина должен научиться выживать. Как он научится выживать? На полюванні чи на чему, как играет такая цікава страйкбол, или что Він навчиться Он чи воювать, это только в Збройних силах, или национальных варят, или в другом. Законе в військовом формировании там структуры. Тому, конечно, в какой-то мере військовый комиссариат и государство каже хлопцю, парень, ты прослужил 20 лет, прожил 20 лет на всем світі. ты должен быть благодарен государству, что ты в живешь. Наступил час, когда ты должен ее защищать. И в какой-то мере, да, и, возможно, он не хочет идти. Сейчас спросите, Наших 600 человек, которые мы вызываем, ты хочешь эти службы на строковую службу? Ну, один, ну не одиницы, но есть, есть, есть действительно люди, которые желают. Но есть люди, которые не желают. Но тут есть вопрос, закону, обязанность. Інше дело, что військовий комиссариат, как сказал Олег, и коллеги, которые тут находятся, и військовий комиссариаты, и другие військовые частины, и государство, и журналисты, и пресса, и ЗМІ, и телебачения, и вся структура может... Державна машина должна смотивировать эту работу, чтобы она пришла и увидела, что он нужен сейчас. Он сейчас этот штик в армии нужен. Он не йде в зону АТО. Но в каждой військовій части, в 92-й бригаде, в других бригадах хватает, поверьте, работы без АТО. Это и несение вооруженной службы, и внутренняя служба, и обеспечение техники, и боевая подготовка. Это резерв, это резерв, чтобы кому-то нравится, кто-то когда. Играя мотивация, когда поднимут социальные стандарты, он сам напишет рапорта и скажет, хочу оставаться на контракте. Володя сегодня срочно заключает контракт сразу? Сразу нет. Только после 11 месяцев срочная служба. Хорошо, То есть он должен сделать выступ. вот Ему сподобалось. Не сподобалось, он скажет, я еще 6 месяцев прослужу и буду в народе. Два уточняющих вопроса. Вопрос первый, uh, Андрей, вам, uh, какие проблемы внутри структур воинкомат, не вашего в целом, так? вы видите, которые снижают мотивацию людей, которые вам попадают. Это первый вопрос. Вопрос второй. Мотивация основана во многом Джугалила Детьяна на жизненном и, соответственно, профессиональном знаниях человека. Сложно заставить человека с образованием концерт полюбить э, танки и оружие. Что вы делаете для того, чтобы концертмейст в частности был заинтересован в том, чтобы попасть в армию и служить? Речь идет о срочной службе. Ну, первое питание, Я зрозумел э, сам суть этого вопроса. Потому что, да, войсковый комиссариат, еще мы сподеваемся, что войсковый комиссариат в всех отношениях идеальный, э, не делает помилок. Десь не, не йде, ну будемо казати так, не підтримує такий свій десь негативний імідж, який завойований був минулими роками, то я розумію, що десь неправильний поступок військового комісаріата на якомусь рівні він визиває широкий резонанс у спільстві сразу выходят в засоби массовой информации и это все люди читают и видят, а військовий комиссариат там чинив насилля, затримав неправильно, незадвольно и так далее. И это уже, да, в какой-то мере подрывает доверие до військового комиссариата. Оце я понимаю, что где-то мы робимо помилки, Не учимся, мы так само реформуемся, мы так само приходят новые офицеры, одни офицеры звільняються, одни приходят, приходят офицеры, которые прошли АТО, приходят офицеры, которые не имеют достатнього досвіду работы цієї. Потому что призыв был два года, и призыва не было, сейчас мы снова. Трошечки, что с 18 до 20 трошечки, ну, порушили цельную <свят> систему. Але мы учимся так же, мы не, мы не говорим, что мы не ровно помилы. С помощью вашей вы нам вказываете, помогаете, подсказываете, мы это все это Але Но концентрмейстера зацикавить и танки, напевно, что очень важно. Нужно расширять... Ну, если ну, он только концентр ну, не знаю. Тоді, ну, расширять ну, не возможности альтернативные службы. Да. Сейчас в частности такие, что здоровый, нормальный мужчина, не должен служить и защищать зброю в руках на фронте. Людина, яка хочет защищать, але не может по стану здоровья, он должен быть там на альтернативные службы, заниматься волонтерской деятельностью, Третий вариант. Он должен на предприятии, где-то он остался, и работать для того, чтобы эти податки, которые в это предприятие шли на... То есть каждый сейчас чуть-чуть должен вкладывать в оборону способность нашей страны. У нас было два директора школы на официальность, стояло. Два педагога. Да? Один из них командовал там. Ну, ну, он там служил mm -hmm. да, Потом И в таких сочетаниях, то есть концепция может быть там, мне кажется, неплохие. И ну, речь идет там дальше, профессиональная ориентация внутри армии и там, создание ну, внутри ну как бы это не важно, это не важно вообще кто, не имеет этого значения. Можно я же маленько я, я обращаюсь в одну фразу скажу, вот, э, я же недавно, я же в системе искорительской миссариатии, я же недавно служил в 92-й бригаде, 10 лет был командир бригады, я застал заставку были и срочники, и строковики, и контрактники. Я скажу, людина, яка которых я свидую приходят до лав с сил, сел, командир військової частини и командир пидроза. Это была счастливая людина. Командир військової частини мріяв, мріяв про те, чтобы до него у військовий коллектив пришло как можно больше висковых службовцев, за Потому что это великолепные помощники начальники guard, это великолепные разведчики. Это великолепнейшие черговые по КПП и по другим объектам. Это великолепнейшие деловоды. Это великолепнейшие помощники командира, введеные великой кількости документаций. Поэтому неразумный командир может использовать человек с высшей обеспечением, но не по призначению. В любом случае, <плес> он только будет доволен. Андрей, я хочу вам вопрос. у вас звучать какие-то вопросы в кабинетах, Заключить контракт. Да. Нет, ну контракт заключается. Зараз Рада закон, про те, чтобы можно было заключить и контракт строку на 6 месяцев. Это была, ну это, я не знаю, это, якщо... я... Лагина, да я это... мы поднимаемся результаты его месячных этого проекта, говорю, это закон уже закон. Но задумка сама чудово, великолепна, про яку ми неодноразово говорили. Тому що зараз, от в лютому місяці буде чергувати мобілізація хлопців, яких призвали в, в будет Хлопцы, по четвертій хвилі мобілізації. Звичайно, да. зараз він не кане питання, ким їх замінити. Або потрібно оголошувати сьому хвилі мобілізації, все зависит от ситуации в Але знову ж таки, на то скажу, знову ж вже по засобок массовой інформації пішла. Пи информация, что уже все, військові комиссариаты готовятся, уже сьома хвиля началась, уже не выпускают из Украины людей, кто там старше 40 или 45 лет, уже начали чергуватися. а мы говорим про мотивацию. Вот и читает человек, и уже он начинает нервировать, уже в него Ну Но, снова таки, мы говорим про цей контракт. И вот сейчас будет демобилизация. И вот человек, яка профессионал, прошла в зону АТО, он зараз и думает, когда зарплата будет 1012 у в него в зоне АТО, да. и социальный пакет, а вертаться туда домой и получать, ну, хоть 2-3 тысячи, он Многие... начинает задуматься. Но да, а, а, а, а, его любят как это слово, контракт на особый период. Никто не знает, сколько будет длиться этот контракт. Спасибо. А ну, собственно, этот контракт э, был призван. Привлечь внимание тех людей, которые действительно имеют опыт боевых действий. То есть для э, военнослужащих, которые попали в армию э, путем мобилизации и отслужили не менее 11 месяцев, есть возможность продлить службу, э, причем можно не сразу после демобилизации, а можно там, через месяц, два, три, кто, у кого-то какие-то дела накопились, кому-то нужно дом подремонтировать, кому-то внучку вынечить. То есть есть какие-то обстоятельства, которые э, не позволяют человеку сразу же подписать контракт. Раньше было э, возможным подписание контракт, контракта только на длительный период, до закинчения особенного периода. Да, и никто не знал, когда он закончится, и непонятные обстоятельства его прерывания. Э, поэтому э, вот, э, часть людей, это были и военнослужащие и честнородных депутатов, и мы как общественность разработали этот законопроект с возможностью подписания контракта на полгода. Значит, его подписать могут только те люди, у которых есть опыт службы в подразделениях ЗСУ, либо Нацгвардии. Это могут быть либо срочники, отслужившие воинской части не менее 11 месяцев. Это могут быть мобилизованные, отслужившие не менее 11 месяцев. Либо могут бывшие военные, ну, скажем, те, кто уволился из военных сил 2-3-10 лет назад, давно. они могут подписать контракт, это их работа на ближайшие полгода. В момент подписания контракта они получают одноразовую, одноразовую ну, так называемую, подъемные да, деньги. Это в среднем там, около 10 тысяч гривен. Это просто тоже дополнительная мотивация. Это позволит, допустим, закупить какую-то экипировку недостающую. А экипировку разве не выдают? Ну, на коленики, например, на локотники не выдают. Или там какие-нибудь ножи, да, там специальные ну, для, для спецподразделений. То есть, есть мы же не говорим о том, что вещевое снабжение, но есть какие-то индивидуальные девайсы, которые облегчают жизнь саппорта. Если человек уже будет подписывать этот контракт, наверняка эти люди уже знают, куда, в какое подразделение, какому командиру, на какую собственно, работу этот человек идет. Как правило, речь идет о том, что люди возвращаются в свои же подразделения. А какая срок платы? Сейчас контрактники призываются на службу, первого месяца службы, принимая стажу, на сами такие посади «Стрелец». В зоне АТО вы получает зарплату приблизительно добавляете 3 тысячи, получается 5 500, 5 600. Mm -hmm. Но сейчас меняется законодательная база, с нового года будут просто другие ставки заработных плат. То есть не будет вот этих э, надбавок больших за участие в зоне АТО, просто будет другая заработная плата полгода они отправляются АТО, они А они ж так и выживает в центре бойцовых частей, то есть вопрос в том, что он служит в бойцовых частине, зоне АТО, он стал профессионалом, он подумал, что я же в первом году могу потерпеть и заработать ровшки орошения, социальные пильги. а может быть через 6 месяцев и ты полнокровный контракт на три роки там, на пять роки. И здесь да. вопрос в том, что смотрите, когда человек приходит по мобилизации воинскую часть он может так и остаться на территории ППД бесполезным отказником. То есть самый плохой вариант, да, когда человек там пьет. То есть его невозможно уволить, его там, есть система штрафов и на каких-то наказаний, но уволить его невозможно, и мы с вами его содержим. Так вот, если человек претендует на подписание контракта, то командир всегда э, говорит свое окончательное слово. Берет он этого человека или нет. Поэтому чаще всего как раз контракты заключаются уже с людьми, которые ну, доказали свои рабочие качества. Не обязательно этот человек пойдет в зону АТО. Если это очень ответственный вещевик, да, там, то его, конечно, или там, в отделе кадров у нас же тоже проблемы. У нас сейчас больше проблем на территории ППД, чем в зоне АТО. У нас громадная кадровая проблема в бухгалтериях, да, в, это финслужбы, строевая часть, да, там отдел кадров, там сидят люди, которые, ну, слабо понимают, в чем заключается их обязанность. Они как-то у нас там двадцатки года сидели, вот они там по-прежнему сидят, и ребята, когда оформ... сталкиваются с оформлением малейшей там бумажки какой-то, наталкиваются на людей абсолютно немотивированных, не понимающих, чем они занимаются не имеющих э, ни никакой, э, ну там, не хочу сказать совсем никакой, но это часто люди э, лишние в армии. Если к нам, например, в 92-ю бригаду придет человек, который будет возглавлять отдел кадров, и он будет э, там шикарным э, HR, да, то его командир возьмет с руками и ногами, конечно, на этот кадр. Спасибо, доктор. вопрос. Друзья, мы говорим о контрактниках, да. но мы забываем о 154 гривнах, которые получают срочно в результате. Неважно. Это перекос, я для согласна. семьи, для семьи это ребенок. Ребенка насильно забрали из семьи. И при этом еще родители вынуждены снабжать его всем носить. Я согласна, это... это первый уточняющий вопрос. Второй уточняющий вопрос. И к Андрею Ходиане. Почему на места вот этих вот людей, о которых мы только что говорили, не берут или берут срочников с высшим профильным образованием? Таким образом, мы пока не можем несколько... С... Мы пока этих людей не можем уволить, отсюда вот вопрос. нет механизма. И отсюда третий вопрос. Будет ли разрабатываться механизм да. э, очистки армии от того брака, который допустил военкомат? Так точно, устойчивым морально и соответствие, и, да, именно над этим сейчас работаем. То есть столкнулись с тем, что невозможно изменить систему, имея э, балласт в виде людей, которые не только не хотят, но еще часто и э, оказывают э, противодействие. Час, ну, часто просто пассивное, да, но все равно с этим э, сложно бороться. Э, ранее не было механизма увольнения, ну, вернее, он есть, но он очень сложный. Там нужно там, до ванны выносит, там еще я, там что-то. Целое расследование проводить euh, ведется работа очень большая по изменению структуры и очистке как раз вот, вот этой вот части, которая организационная да, организационной части воинских, воинских образований. Да, ну по первому питанию по 154 гривен было бы больше денег, трошечки, то было бы оно легче и командиром. Но солдат строковой службы идет на полное державное обеспечение. Полное державное обеспечение. Раз. Другая. Солдату строковой службы по освобождению выплачивается вихедная помощь. 8 или 9, я не помню, може помиляюся, я помню, зарплата. Другая. Солдат строковой службы в особенный период, который призывается на строковую службу, он отрабатывает порядка 2,5 тысяч гривен минимальных зарплаты на свою карточку. І за ним зберігається місце, робоче місце і середня місячна заробітня платня, якщо він був на, на працьованому підприємстві. Тому ну, мало, мало. Перші кроки є, можливо, на наступний рік, якщо буде дійсно збільшено зароблення контрактника, можливо, щось буде збільшено стільки років. Було 154 гривни, буде трошечки більше. Можливо, не знаю, це буде приймати верховна рука. На рахунок, знову ж таки, ми говоримо про вищу освіту. Ще раз повторю, вища освіта, людина з вищою освітою в Збройних силах потрібна, не меньше, чем будь-хто, не, не меньше, чем на гражданке. Потому что людина з вищою освітою, з ним набагато легче, простіше працювати. Він може поволодіти навіть не той військової спеціальності, что там командир танка и так далее. Він може володіти специальностей, про которую говорит Тетяна Владимировна. Сейчас очень много возникает проблем даже с теми самыми документів військовій військовой частины, чтобы... Набути статус участника боевых действий, приходят люди, неправильно оформленные військові частини. Командир військової частини, который зараз воюет, понятно, что он может не звертає внимание, но есть начальник штаба, есть заступник по работе с особыми складами, который называет такие понятия профориентация, профотборненда. Он всегда выкроет, он только узнает, что это человек из высшего и он возьмет под свой патронат, назначить на такую специальность, где ему это потребоваться. А, а на счет брака військовом комиссариате. Не буду заперечувати. Есть брак в військовом комиссариате, есть брак по профессиональному, психологическому воздействию. Мы враховываем это. его остается меньше. Это связано с тем, что вас не имеет не Нет. Связ... Не. Ну, будем так сказать. План, он был є, есть. И тому, що что роки ближайшие годы будет. В любом случае. Потому что Генеральный штаб приблизно ориентироваться, сколько каждый військовый комиссариат может призвать, сколько будет призвать, сколько будет призвать, сколько будет ну, серйозний механізм. это уже серьезный механизм. Але брак есть. Потому что есть такое понятие психологов, профессиональный выбор. Мы должны проводить тестирование. Мы обеспечиваем людей с явными признаками алкоголизации. Мы обеспечиваем людей с явными признаками асоціативної поведения. Ну, бывает так, что мы где-то выпускаем Зараз Сейчас введено в, в штат каждого, ну не каждого, зараз самых категорийных категорических військовых комиссариатов, психологов. Мы сейчас недавно провели занятия с психологами. Нам очень приятно, что были залучены э, психологи-волонтерами, попросили, чтобы они провели занятия с психологами військовой комиссариатии в районах и научили, показали, рассказали, как выявлять на стадии. В чемос, снова же таки кажу, в чемос на своих поминках. Ну, есть что-то, что зависит от вас, а есть что-то, что от вас не зависит. В частности, вы отправляете соучеников в так называемые учебки, оттуда тут, тут, уже идет распределение когда вы не можете напрямую, как фактическая структура, которая всего лишь один кадр, Вы обязаны поставлять грамотных специалистов в нужные части. А почему сегодня не работает эта система, когда вы не можете напрямую поставлять грамотных мотивированных специалистов в нужные части? Там где их не хватает. Срочник. Да? Срочник должен быть к учебовым частям. Он должен овладеть за месяц, там, через сколько получается, чтобы весь воськовую специальность. Або стрілець, танкиста танкіст, або авілерист, або, або інші спеціалісти. Ми не можемо зараз напряму відправляти з військового комісаряту військову частину. Навіть мобілізованих по 4, 5 і 6 хвилі, третя хвиля, ми звідси відправляли людей зразу 92-му бригаду на пункт прийому особового складу. А зараз ми відправляємо в гучбову частину, що в Львові частині місяць вони позаймалися, о 4, 5, 6, потім приходять в бригаду, там десь протягом двох тижнів проходять бойові злавочки. И же, чтобы было хотя бы полтора-два месяца, чтобы уже можно было их в зону АТО отправить как бишь менш трошки прошедших какой-то військовой служб. Військовая частина сейчас не может этим заниматься, потому что все військовые ну, зараз находятся в зоне ну, У нас вопрос действительно... К, Кто занимается? Там, у нас вопрос с учебным центром, потому что ну, Де Юре это учебные центры, а де-факто это места, где просто люди ходят, там, их ничего не учат. Я сталкивалась с тем, что там люди не умели стрелять из пулемета, а уже ехали в зону учебного. Ну, вообще, в принципе, там что-то пытались лучше Спасибо Еще Есть вопросы? Спасибо большое всем спикерам. Тема большая, но мы обязательно еще не вернемся. Спасибо.